Сегодня тот самый знаменательный день, когда я перестал своим голосом насиловать твои уши, потому что у нас появился нормальный такий звук. Но сегодня не про него, а про девайс от Aspire. Вот Survival. Ты загляни в эту шкатулку Пандоры. Тут просто адовая херня творится, но ты сможешь посмотреть, что это такое в полном обзоре, который будет уже достаточно скоро. А я пока пробегусь по плюсам и минусам. А, плюсы. Да хера всего. Минусы. РДТАшка. Редактор субтитров